друзья привет сегодня горячая тема самый популярный вопрос мне в личку который вы задаете на протяжении уже последних нескольких лет Мила, у меня есть 10, 20, 50, 100 тысяч рублей, куда мне их инвестировать? Сегодня будем разбираться в этом вопросе. Ну а прежде чем перейти к видео, я хочу вам рассказать о своем тренинге, который обычно у меня продается за 900 рублей, но сейчас вы можете скачать его совершенно бесплатно. Тренинг называется «Деньги есть всегда». Это тренинг о том, как научиться привлекать, сохранять и приумножать деньги. Как быть всегда при деньгах, независимо от того, сколько вы зарабатываете, какая экономическая ситуация в стране, в какой семье вы родились и так далее. Там базовые навыки и привычки богатых людей которые позволили как раз этим людям разбогатеть. Поэтому только в течение недели вы можете скачать этот тренинг абсолютно бесплатно. Я этого никогда раньше не делала, поэтому прямо сейчас переходите по ссылке, оставляйте свои контакты и скачивайте тренинг стоимостью 900 рублей совершенно бесплатно. Итак, куда инвестировать 100 тысяч рублей? Для начала я хочу немножечко расставить все по местам, чтобы не было ложных иллюзий и ожиданий. Деньги делают деньги. Если денег нет, соответственно, нечему работать. Чудес в инвестициях не бывает. Инвестирование – это приумножение денег. Поэтому, задавая вопрос, куда инвестировать 100 тысяч рублей, вы должны понимать, что существует всего три варианта, о которых я скажу ниже. Итак. Первый вариант ⁇ это высокорискованные стратегии. Безусловно, вы наверняка знаете, что есть много стратегий типа роботов, которые будут за вас там, майнить деньги, что есть какие-то инвестиционные фонды, в которые вы можете начать инвестировать, даже имея 10 тысяч рублей в кармане, что есть всевозможные схемы не очень понятные, похожие на пирамиды, на мошеннические какие-то действия, но где вам обещают очень высокий процент практически никакого риска, но вы должны понимать, что если маленькая сумма входа, что если большие проценты, то, скорее всего, это попахивает пирамидой и, скорее всего, деньги вы там потеряете. Даже если не потеряете, то это очень высокорискованная схема. Поэтому я не рекомендую начинать именно с них и ни в коем случае для этого не брать кредитные деньги. И Вряд ли, если у вас есть 100 тысяч рублей, можно начинать именно с этих стратегий. Я всегда рекомендую обращать внимание в первую очередь на низкорискованные схемы, там, где есть у вас какой-то актив, который можете заложить, продать, обменять и так далее. Второй вариант, куда можно использовать 100 тысяч рублей, это долгосрочные стратегии инвестирования. Как, например, я рассказывала про свой портфель акций, которые я создаю для своих детей, то есть когда они вырастут через 10, 15, 20 лет, стоимость этих акций увеличится на долгое, на длинное плечо, я заработаю какие-то деньги. Опять же, это сейчас мои предположения, но всевозможные схемы накопительного страхования, долгосрочных инвестиций, индивидуальных инвестиционных счетов, здесь расчет на длинное плечо и... Ни о каком ежемесячном пассивном доходе здесь речи нет. Поэтому вы должны понимать, что да, можно инвестировать, но пассивного ежемесячного дохода при таких вариантах у вас не будет. Ну и третье, куда можно использовать 100 тысяч рублей, куда их инвестировать, скорее это будет идти речь о бизнесе. То есть надо себе отдавать отчет, что если у тебя нет денег то тогда плати чем-то другим. Если ты платишь не деньгами, то ты платишь своим временем. Это может быть, например, схема посуточной аренды, когда ты берешь субаренду на длинное плечо, да, на год, на два, на три какую-то недвижимость, и дальше ты сдаешь ее посуточно, понедельно, помесячно и так далее. И тем самым вот на этой разнице ты зарабатываешь. Это может быть схема, например, деления квартир, домов на студии с последующей продажей этих студий, этих вот мини-квартир, который получится это может быть коворкинг это может быть какой-то каливинг, это может быть деление коммерческой недвижимости на мини офисы на рабочие места все это подразумевает ваше активное участие то есть это уже не инвестиция в чистом виде а это бизнес на недвижимости надо себя отдавать в этом отчет есть еще конечно варианты взять деньги в ипотеку и реализовать какие-то стратегии но здесь мы уже говорим не про 100 тысяч рублей мы уже говорим про 100 тысяч рублей и потребность кредит 100 тысяч рублей и ипотека то есть это немножко другой ресурс в первую очередь ты должен создать финансовую подушку безопасности это те деньги которые у тебя останутся при любом раскладе их можно положить на счет банки их можно хранить в сейфе где угодно но это ваши 6 ежемесячных расходов деньги которые просто лежат деньги на всякий случай чтобы вы были максимально защищены при любых ситуациях. Только после этого можно начинать инвестировать. И процесс инвестиций должен все-таки начинаться с низко рискованных стратегий и только потом мы переходим к высокорискованным, добавляем в свой портфель. Опять же, это тоже при желании. Поэтому, отвечая на вопрос, куда Инвестировать 100 тысяч рублей, инвестируйте в себя, в свое развитие, в свое образование Обучайтесь, изучайте стратегии и откладывайте больше денег На этом все, была рада вам быть полезной Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии на эту тему Обязательно пишите под этим видео, постараюсь на них ответить Всем счастливы и до встречи в следующих видео, пока-пока